В соответствии с поручением ректора КФУ Ильшата Гафурова планируется в ближайшее время усилить работу по приему в Казанский федеральный университет. О поставленных задачах работы приемной комиссии КФУ узнали у нового ответственного секретаря Олега Бодрова. Первое, на мой взгляд, самое основное в соответствии с программой повышения конкурентоспособности нашего университета – увеличение доли иностранных студентов. Отсюда основной упор будет сделан на привлечение иностранных студентов. Есть определенные отработанные технологии взаимодействия со странами СНГ, с дальним зарубежьем. Вторая задача, которая не менее важная, и опять же в соответствии с программой повышения конкурентоспособности нашего университета, это повышение качества приема. Речь идет о среднем балле ЕГЭ. В этом году на бюджет средний балл ЕГЭ составил 77,3%, так вот наша задача его поднять в следующем году. Кроме того, планируется вести активную профориентационную работу, уделять особое внимание взаимодействию с одаренными школьниками. Эту же цель преследует и предметные летние и зимние школы, которые также работают, с которыми также занимается вот этот вот отдел профориентации. Но мы видим, что участников летних и зимних школ будут отбирать как среди победителей и призеров вот этих олимпиад, как поощрение для них. Ну и третья задача, которая также прописана в программе повышения конкурентоспособности, это увеличение доли магистрантов. Это можно сделать благодаря социальной образовательной сети «Буду студентам», которая была запущена на официальном сайте КФУ два года назад. А в дальнейшем планируется запустить сайт на английском языке. И тогда ребята из дальнего зарубежья, пройдя на своем родном языке отборочные этапы, смогут поступить в КФУ на англоязычные программы. Традиционными задачами остаются сбор документов и организация приема тех, кто пришел подавать документы. Сегодняшние же задачи диктуют изменения в структуре работы приемной комиссии, чтобы прочно стоять на ногах не только в ближайших регионах, но и в странах СНГ в ближнем и дальнем зарубежье. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.